Друзья, меня зовут Батима Кабас, я являюсь экспертом в области продвижения онлайн-экспертов и помогаю онлайн-экспертам создать конструкторы, продающие систему от 300 тысяч рублей. Смотрите, я значит, провела аудит... И провожу, сейчас уже заканчивается аудит личных страниц, и хочу сделать, дать обратную связь по данным проведенным аудитам. Первое, на что я хочу обратить внимание, это, конечно, на элементы внешней экспертности. То есть публичная страница эксперта, это в первую очередь две составляющие, это внешний и внутренний экспертность. Итак, то, что касается внешней экспертности, это вот обложка. То есть, когда мы говорим об обложке, то нужно понимать, что обложка должна быть абсолютно быть информативной. То есть, она должна показать реально, кто вы, что вы и как вы помогаете именно своему клиенту. Не с точки зрения вас, как эксперта, чтобы вы сами лично понимали, а именно с точки зрения вашего будущего клиента или настоящего клиента, который сейчас есть чтобы понимал ваш клиент каким образом вы помогаете своей аудитории. Конечно же фотографии. Здесь я вам предлагаю вот в этой фотографии. Вы вот смотрите, вот я когда подвожу вот на фотографию на фотографию вот мышку, да, и нажимается. Вот видите, здесь высвечивается обновить. Так вот вы можете обновляя здесь нет, не так сказал, не обновить, а просто нажать на нее. Вот так вот, да, это будет правильно. А когда вы нажимаете, то вот здесь, вот видите, справа вы можете разместить по знакомству. То есть описать, вы, кто вы такая или кто вы такой, и каким образом вы можете помогать своей аудитории уже прямо здесь. Вот у меня в моем случае я описываю, как я помогаю людям, и тут же сразу предлагаю записаться на консультацию. А далее, смотрите, элементами внешней экспертности еще есть один момент, который называется позиционирование. В краткой информации вы здесь можете описать конкретно, каким образом вы помогаете одним предложением. То есть ваше позиционирование очень короткое. Вот, например, в моем случае помогаю экспертам создать конструкторы, продающие системы от 300 тысяч, используя инструменты Facebook. И таким образом люди понимают конкретно, как я могу помочь и э, каким образом я могу э, быть им вообще полезным. Следующая дальше идет мой некий такой бэкграунд, в котором я рассказываю, показываю, кто я каких. Правильнее сказать, в каких проектах я веду, да, то есть, вот здесь соучредители и автор, дальше, где я обучалась, у каких своих учителей, которые показывают именно статус моего, моей экспертности. То есть, эти люди на слуху у многих, поэтому они могут понять и узнать, каким образом я могу, почему мне можно доверять. Дальше, вот вы здесь и заметите, вот здесь идет. Это шесть баннеров, в котором я демонстрирую, каким образом здесь клиент может получить у меня консультант, точнее говоря, в каких вопросах я могу быть полезным. То есть вот здесь вот идет сразу первый баннер, это моя основная специализация создания и упаковка. И когда человек вот нажимает, здесь справа написано создание вот и упаковка продукта эксперты. здесь сразу идет описание, что конкретно понимается. Таким образом вы можете вот здесь получить сразу же все описания всей вашей экспертности. Дальше вот здесь вот идет фото, фото я тоже просто... Просто я его обязательно использую. То есть, если мы говорим о фото, смотрите, вот здесь вот фото. И вот здесь сразу фото с вами, если люди тегуют вас. Ваши фото, да? То есть, вот они мои фотографии. когда вы нажимаете любую фотографию, то вы увидите, что его можно будет разместить в альбомах. И вот они, эти самые альбомы. Смотрите, вот здесь вот. «Личный профиль онлайн-эксперта» – это вот тема, в которой я себя позиционирую. Да? Здесь можно размещать кейсы и отзывы, если люди захотят что-то увидеть обо мне. Онлайн-продукт «Эксперт» и так далее. То есть, когда, смотрите, получается, человек заходит и посещает мою страницу, он здесь, вот здесь вот кейсы и отзывы, вот видите, я могу, вот здесь вот, даже вот нажав на эту картинку, я могу здесь ее переместить, вот смотрите, вот таким вот образом, вот сюда. Так, так, так, так. Да. Вот сюда фото. И вот смотрите, ваши фото. Так, фото с вами. Здесь нету. А, нету, да? Здесь фото с вами. Ну, здесь не фото, видите, а здесь просто сам контент про меня. Но, в принципе, вот здесь можно бы... А, так, а, Ну, здесь, наверное, не получится, но вот, например, если мы говорим вот следующий пост, видите, здесь создается альбом личный профиль онлайн-эксперта, то есть, таким образом, контент сразу же сегментируется в определенный альбом, понятно, да? Смотрите, это то, что называется внешней экспертностью. Я сейчас вам показала, как, как вы можете ее продемонстрировать. Да. То, что касается внутренней экспертностью, это контент и ваши друзья. Это уже немножко другая тема, и об этом я расскажу вам, если вас заинтересует консультация, вы можете просто ниже по кнопке забронировать консультацию. И я вам покажу на бесплатной консультацию, как вы можете здесь настроить атрибуты вашей внутренней экспертности. Сейчас я вам рассказала об атрибутах внешней экспертности. На этом все. Меня зовут Тима Кабас. Увидимся.